Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Мерлин. Я эксперт по масштабированию доходов, пробиванию денежных потолков, наставник с 25-летним стажем. Я неспроста у вас здесь выступаю, потому что у меня есть тоже опыт. Я в свое время занимался ремеслом. Мы с моей подругой делали очень красивые украшения и продавали их. Поэтому все, что у вас здесь происходит, мне очень сильно знакомо. Вот такие прекрасные украшения когда-то в начале 2000-х я делал. Угу. Красиво, правда? Так вот, эти руки еще помнят бисер. Как 8 килограмм бисера мы тратили в неделю на то, чтобы сделать вот эти вещи. Хорошо. Так вот, сегодня я вам расскажу, как начать продавать свои работы, как монетизировать ваши хобби. И что останавливает, чтобы это получилось, и как это преодолевать. Так вот, дорогие друзья, как же начать продавать свои работы? Дело в том, что каждый раз, когда вы что-то делаете, у вас возникает ряд проблем. То есть, вы знаете, что все вы красиво делаете, все хвалят, но почему-то люди не готовы за это платить. Почему не готовы платить, непонятно. Это как в той пословице. Да, все, всем нравлюсь, да, все пробуют, но никто замуж не берет. Так вот, что надо делать для того, чтобы продавать свои работы? Конечно, это хорошо, когда вы продаете то, что вам идет от души. Но есть такой сегмент, на котором, ну, как говорится, стандарт, который люди покупают всегда. И вот э, я вас как бы фокусирую на том, чтобы вы, э, помимо того, что занимались творчеством, э, еще и делали то, что вам тоже нравится, но как стандарт оно всегда продается. Это, знаете, как э, в, в 90-е годы один мой знакомый, у него на, на Дмитровском шоссе было там два автосервиса, стояли рядом. Ой, на Алтуфьевском, Москве, на Алтуфевке, на Дмитровском на шоссе. В, в одном он продавал дорогие иномарки, а в другом он продавал отечественные автомобили. Тогда даже, по-моему, запорожцы продавались. Ну вот, так вот, я говорю, зачем тебе два автосервиса? Он говорит, ты знаешь, вот люди приходят, тут садятся в «Мерседес», там а, смотрят, все красиво, но так как у них денег нет, они идут в соседний салон и там покупают «Жигули». То есть вот так он увеличивал продажи обычного салона с обычными автомобилями. Вот для того, чтобы монетизировать правильно ваше хобби или то, чем вы занимаетесь, то, что вам нравится – необходимо сделать следующее. Вот послушайте, что происходит на рынке. Конечно, когда началась пандемия, началось все это вот движуха туда-сюда, у людей стало меньше денег, они никуда не ходят. Пандемия закончилась, тут какие-то еще боевые действия, специальные операции, тоже вроде как у людей денег нету. И кажется, что с этим надо делать? Многие очень очень многие, они сделали следующее. Они просто скинули цену до беспредела маленькую. Некоторые продают чуть ли не ниже себестоимости. Так вот, дорогие друзья, вот это делать абсолютно не надо, такая рекомендация. Почему? Потому что в том сегменте, где очень дешево, Конкуренция аховская, очень высокая конкуренция. Дело в том, что снижение цены никогда не приносило больших денег. Когда мы, ну это законы бизнеса, когда мы демпингуем, то есть снижаем цены до нельзя, даже продаем ниже себестоимости, это работает, но это нельзя делать на долгом промежутке времени. Приведу пример. Например, стоят два магазина, и оба торгуют они там вениками, и вот э, что делать? Цена одинаковая, веники одинаковые. И оба магазина как-то как не получают доходов. И вдруг один магазин начинает скидывать цены. Он скидывает, скидывает. И начинает продавать эти веники ниже себестоимости. Понятно, что народ к нему потянулся. Начали у него покупать, покупать. Для чего он это делает? Он вкладывает свои деньги. Другой предприниматель... Тоже говорит, а раз у него, ну и я также начинает снижать тоже цены, тоже за свой счет как бы вкладываться в то, чтобы веники покупали. Проходит какое-то время, и э, картина получается следующая, что у кого-то из этих владельцев раньше кончились ресурсы денежные. Но, как правило, не у того, кто это начинал, а у того, кто ввязался в это. Ресурсы кончились, он разорился, и что получается? Опять цены на веники возросли даже в полтора раза. А так как конкурентов поблизости нет, люди опять сюда ходят, покупают, и за какое-то время это отбилось, и получилась прибыль. То есть демпинговать тоже можно и нужно, но в определенных условиях. Здесь надо все, все разбирать. Понимаете, да? Так вот... Просто примените это на том виде деятельности, который вы делаете. И обязательно, вот такая еще рекомендация, обязательно вот то, чем вы занимаетесь, должен быть небольшой продукт, который очень дешевый и очень дорогой. Обязательно. И средний стандарт. Кто не может большой купить, он купит средний. Кто не может средний, тот купит дешевый а дешевый продукт ну купит так не купит непонятно что и есть масса способов каким я вам сейчас подскажу еще один из способов этот способ использовал тоже один мой знакомый давно это было правда вот когда там началась вот не неразбериха, то работы нет. Но это было 2000-е годы, начало 2000-х годов. Он что делал? Он брал видеокамеру, он снимал на свадьбах, потом как бы плохо с этим стало, конкуренция еще. Он взял камеру и начал приходить, а тогда начали открываться всякие там кафе, рестораны и так далее. Он приходил к хозяину и говорит, а можно мне а, снять красивый видеоролик у вас? Ну, он говорит, хозяин говорит, ну да. И он снимает красивый ролик, монтирует там. И потом приносит через какое-то время красивый смонтированный ролик. Хозяин говорит, вау. Он говорит, вот я могу вам за 300 рублей, ой, 300 долларов, пожалуйста. Хозяин говорит, О, давай, вот рекламный ролик. Только тут надписи добавить, то все. Некоторые говорят, мне не надо. Но, как правило, из 10, где-то 6-7 человек покупали. И что получилось? Потом он начал уже нанимать на работу операторов, которые ходили, понимаете, да? То есть, из этого сделал бизнес. Я, правда, сейчас не знаю, в Москве он работает или нет. У него там студия уже была, он там начал уже еще и фото. Ну, понимаете, да? То есть, вот человек нашел вот таким образом. Вот дальше. Такая еще рекомендация, как монетизировать хобби. Например, есть крупный клиент, который там зарабатывает миллионы и там платит за рекламу огромные деньги. Вы приходите к нему, ну, например, вы там занимаетесь SEO, да? и, а он искал как раз SEO, обратился к вам, и вы говорите. И даже не обратился, вы обращаетесь, говорите, вот у меня есть такие-то такие методики по SEO-продвижению, и я предлагаю вам сделать следующее. Предлагаю вам сделать следующее. Вот эту работу я вам сделаю бесплатно и подниму на 15% ваши доходы. Вы хотели бы? Он говорит, ну делай. И когда вы начали делать, делаете, делаете, делаете, сделали. Он видит, действительно результат есть. И большая вероятность того, что он вас возьмет дальше. И тогда там уже будет и ценник другой, понимаете, да? Это говорит о том, что необходимо иметь еще некие психологические методики, как внедриться к тем людям, у кого действительно есть большие деньги. Или, например, вы бесплатно оформили какую-то экспозицию. У меня моя знакомая, это было много лет назад, в Одессе, она художник, она оформила кафе, там рисовала кошек. Она кошатница была и расписала картины кошек, и вот и как раз там как-то совпало, кафе, говорит, туда, и она вывесила там все свои картины. Ну, не все свои картины, а так сделала так красиво, чтобы там было связано с кошачьей темой. Я не знаю, это было много лет назад, лет, наверное, 15 назад, поэтому может, может быть до сих пор это кафе там в центре. Такой подвал, по-моему. Так вот. И у нее начали делать заказы, увидели, а там она везде подписывала свои работы. И люди как узнали, понимаете, да, и сразу ценник вырос, гораздо, намного вырос. Опять-таки, вот, друзья, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь делать людям какое-то, как говорится, авансовое вложение, да? как бы... Точнее, не авансовое, как а, кредитное предложение. То есть, вы им что-то сделали, они могут не вернуть. Но вы сделали, и это осталось. На определенных условиях, например, чтобы там где-то написано был ваш логотипчик или еще что-то. Понимаете? Если вы будете делать красиво, это по оформлению тоже, то и а, люди другие найдутся, которые сделают у вас заказ. Нормально? Вот. И а, теперь еще коротко о том, а, что же останавливает это э, вот все применять. Друзья, часто очень э, у многих стоит в голове такой тормоз, что у меня не получится, меня прогонят, мне денег не заплатят. Вот перестаньте про это думать, просто перестаньте. Просто начните делать, начните делать, как говорится, добрые дела. Помните, как в том мультфильме «делай добрые дела и бросай их в воду». Вот, как только вы начнете это делать у вас начнет получаться это может быть произойдет не сразу постепенно но зато это с каждым разом начнет вам приносить все больше и больше если вначале это будут не деньги то это будет ваша известность понимаете да люди увидят что есть такой человек есть такое качество работы понятно да вот друзья вот я вам коротко сегодня рассказал о том, как начать продавать свои работы, как монетизировать хобби и э, что останавливает. Конечно, в короткий срок я вам мог бы много такого рассказать. В целом, что вот это происходит, так как я специалист по, по преодолению денежных потолков, я вам просто рассказал несколько методов, как это можно преодолеть. Конечно, в, в таком коротком видео я вам не смогу все рассказать прям досконально. У меня есть бесплатный марафон, терминатор денежных потолков, который позволит вам выйти на новый финансовый уровень и пробить ваши денежные потолки, научиться, как себя продавать и что надо сделать для того, чтобы вы стали получать больше доходов и были счастливыми, свободными, здоровыми, богатыми, счастливыми. Вот. Вот на этом все, дорогие друзья. Ссылочка под этим видео. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока. Терминатор денежных потолков. Трехдневный марафон. День первый.